Приветствую вас, друзья! С вами Олег и сегодня будет очередной обзор по проекту Galaxy Matrix. В частности, мы сегодня рассмотрим новый тариф миллион за 100 рублей, у которого сегодня начался предстарт, на котором вы можете активировать уже места. Но расстановка мест, а также видимость своих мест и матриц произойдет 18 сентября. Расстановка будет по дате регистрации. Если вы еще не зарегистрировались в проекте, то приглашаю принять участие в нем. Ссылка на регистрацию будет в описании под данным видеороликом. Сам проект стартовал 12 июня. И в нем успешно работают несколько тарифов в рублевой и долларовой площадках. Как работают площадки, которые ранее были запущены, а также как в них принять участие, вы можете посмотреть на моем YouTube-канале в разделе матрицы, где найдете все обучающие уроки по данному проекту. Но ну а сегодня рассмотрим только новый тариф «Миллион за 100 рублей» в рублевой площадке и как в нем активировать место на предстарке. Для начала нужно пополнить свой баланс на 100 рублей. Для этого переходите в раздел «Финансы». Нажимаете «Пополнить». Далее «Пополнить баланс». Прописываем 100 рублей и нажимаем «Пополнить». Выбирайте, в какой валюте у вас лежат деньги на кошельке Payer. Далее подтвердить. Еще раз подтвердить. И после этого система вас автоматически перенаправит в ваш кабинет, где вы увидите, что баланс у вас пополнен. Далее переходите в раздел «Матрицы». В тарифе «Миллион за 100 рублей» нажимаете «Перейти» и справа нажимаете кнопку «Активировать». Система повестит вас о том, что вы активировали данный тариф. В разделе «История» вы также можете посмотреть активацию данного тарифа. И если статус у вас зеленый, то значит все вы сделали правильно. Ну а теперь, после активации, ожидайте день старта, который приблизительно состоится 18 сентября. И на старте система автоматически поставит ваше место в глобальную матрицу проекта по дате регистрации. И после этого вы увидите свою структуру. Но сейчас давайте подробнее рассмотрим маркетинг. В данном тарифе будет 9 семиместных матриц. Это бинарные матрицы и на слайде отображены только места второго уровня. В кабинете же в разделе «Матрицы» вы будете видеть полную 7-местную матрицу. Итак, все действия и начисления по маркетингу происходят именно тогда, когда у вас начинают закрываться места во втором уровне. Поэтому схематически на слайде только они и отображены. Активировать можно только первую матрицу за 100 рублей, но на старте будет возможность покупать клонов в первую матрицу и активировать дополнительно себе места. Первая матрица накопительная. После ее закрытия происходит переход во вторую матрицу, которая тоже накопительная. И как только она закроется, произойдет переход в третью матрицу. Где при закрытии первого места во второй линии, вы получите 14 клонов для активации дополнительных мест в первой матрице. Эти клоны у вас появятся в разделе клоны. Если вы в данном разделе будете их активировать, нажав кнопку действия, то клоны улетят у вас в общую матрицу проекта и встанут в первое же свободное место сверху вниз и слева направо в глобальной матрице. Поэтому лучше всего активировать клонов в разделе «Матрицы». Переходите в тариф и по структуре можете двигаться и выбирать нужную вам матрицу, куда вы хотите поставить клонов. После выбора матрицы нажимаете кнопку «Активировать», которая у вас появится в правом верхнем углу и клон станет именно в нужную вам матрицу сверху-вниз и слева-направо в первое же свободное место. Алгоритм работы данной матрицы идентичен с тарифом альфа, и поэтому работу данного алгоритма вы можете посмотреть в предыдущих моих роликах. Также вы там найдете и принцип расстановки клонов вручную в нужную вам матрицу. Далее после закрытия следующих трех мест в третьей матрице у вас произойдет переход в четвертую матрицу, где после закрытия первого места во второй линии вы получите 50 клонов для активации дополнительных мест в первой матрице. Далее происходит опять накопление и переход в следующую пятую матрицу, где также при закрытии первого места во второй линии вы получаете 100 клонов для активации мест в первой матрице. Далее опять идет накопление и переход в шестую матрицу, где при закрытии первого места во второй линии вы получаете 50 тысяч рублей на вывод, а при закрытии второго места вы получаете 300 клонов и 20 тысяч рублей идет на реферальный бонус на три уровня вверх по структуре. То есть ваш пригласитель, по чьей ссылке вы зарегистрировались, получит 10 тысяч рублей. Тот спонсор, который вашего пригласителя пригласил, получит 7 тысяч рублей. И следующий вышестоящий спонсор получит 3000 рублей. Далее идет накопление и переход в следующую седьмую матрицу, где при закрытии первого места во втором уровне вы получите 1000 клонов на активацию дополнительных мест в первой матрице. Далее идет накопление и переход в восьмую матрицу, где при закрытии первого места во второй линии вы получите 350 тысяч на вывод. При закрытии второго места вы получите 3500 клонов на активацию мест в первой матрице. Далее идет накопление и переход в девятую матрицу, где при закрытии первого места во втором уровне вы получите 700 тысяч на вывод. При закрытии второго и третьего места вы получите 14 тысяч клонов на активацию мест в первой матрице. Далее после закрытия четвертого места у вас происходит реинвест в эту же девятую матрицу, то есть в данной матрице у вас создается автоматически новое место за 700 тысяч рублей. Итак, друзья, на сегодня информации достаточно. Я кратко рассказал маркетинг нового тарифного плана и указал на важные моменты по предстарту. Далее я буду еще записывать обучающие ролики. А на сегодня все. Желаю всем больших чеков. С вами был Олег. Пока.